А вот и его начало. Третий матч, дорогие друзья, сегодняшнего игрового вечера. Реальные гангстеры против коллектива Мясо. Очень интересно, очень мощно, но, как вы понимаете, опять же, в общем-то, наверное, иллюзии здесь особливо никто не питает после предыдущего матча, где Real Gangsters, к сожалению, сыграли, проиграв со счетом 16-0 коллективу заправка. Шансов на победу у коллектива МИД, конечно, в разы, в разы, в десятки раз больше. Потому что они все-таки занимают первое место э, в группе. Ну и опять-таки, объективно, на данный момент в группе Б это, наверное, самая сильная команда. Поэтому, если уж не самая сильная команда... Выиграла у них со счетом 16-0. То что говорить о самой сильной? Но в любом случае, я надеюсь, что Real Gangsters не будут опускать руки и продолжат борьбу. Какой бы она ни была, с насколько бы неравной командой. Но самое главное, борьба. Борьба, еще раз борьба. А Реальный гангстер это Димон, Масленок, Санта... Кейуан и Горячий... Ну а у мяса здесь целое мясное ассорти. И баранина есть, и кабанина, и медвежатина, и телятина, и свинина. Все, что только можно, все есть. И вот, кстати, энтрифраг от баранины. Ножик, слову сказать, выиграли ребята из коллектива МИД. И именно они выбрали. Ой, какое попадание болезненное, кстати, было сейчас в голову медвежатины, да? Насколько я понимаю Ну тут как бы все тлен Кабанина забирает горячего Масленок последний Минус медвежатина Но опять же здесь со всех сторон уже И со спины, и с банана прибежали И с меда Естественно коллектив мяса Просто решили сыграть в агрессивный диффенс Это сработало Почему бы в общем-то говоря и нет На тускане, как мне кажется Наверное это одна из самых рабочих стратегий Если ваш соперник Который играет в атаке ну, не слишком силен То э, жесткая, быстрая оборона, которая сама будет выходить в аркаду Порой действительно помогает Ну вот сейчас P90 в руках кабанины Дает разменный минус Погибает, кстати говоря, и сам И вот Баранина вступает в перестрелку, забирая горячего Следом сюда еще и Телятина прибегает Ну, в общем, все так, как... Э, так, как это и бывает обычно вот, в подобного рода матч 2-0 и также напомню вам, дорогие друзья, что в 21.00 по московскому времени, на данный момент это через 57 минут, произойдет еще один матч с участием команды Real Gangsters, но на этот раз их соперниками будет команда Пенсионеры. И вот при учете того, что Пенсионеры занимают пока последнее место в своей группе, вопросец к тому, насколько... вот the fuck, а что нет обычной клавы? Это про что? А, про, про, про то, что у меня батарейки, что ли, сели? Снегурочка, у вас что-то какая-то очень запоздала информация это уж Я об этом говорил, наверное, минут 10 назад а, Нет, обычной клавиатуры нет Я вообще не любитель проводных клавиатур У меня все здесь практически на беспроводе Ну, кроме моей main клавиатуры на которой я играю Она, естественно, проводная Баранин и свинина Завершает этот раунд 3-0 вот. Ну, помимо всего прочего, еще и мышки, естественно, здесь две беспроводные и одна мейн-мышка а, проводная, само собой. В общем, первый девайсный раунд, хотел бы я сказать, да, но в предыдущем раунде частично Real Gangsters уже закупились немножко распатронив свою экономику, поэтому теперь придется сыграть чуть-чуть с Галилами, чуть-чуть с диглами. Баранина хороший спрейдаун, сразу два минуса. Медвежатина принимает третьего выбегающего соперника, а тут уже и свинина а, готов. В общем-то, сыграть, так сказать, на подборе Но Кабанина своровал фраг у а, Поросеночка И Поросеночек явно этому а, Немножко подрастроился, короче Не был он готов к тому, что вот так Будут с ним поступать его тиммейты И не зря Я бы тоже расстроился Скаут Скаут только блин, Ну, здесь я так чувствую, да Будут фаниться, что ли Или не будут фаниться Не знаю Ну, хотя скаут это такой Не прям уж фановый девайс Ну, вот только вот без вот этого бы Мне бы, конечно, хотелось Я, конечно, понимаю, что Real Gangsters в упор Если пойдут податься с соперниками Вот прям Непосредственно в прямой контакт То, скорее всего, проиграют эту перестрелку Так как стрелки в команде Мид более высокого уровня но тут тоже очень важно понимать, что ну, оборона сейчас просто в глухую оборону уйдет Будет сидеть э -э, в пленте и все Время-то работает на команду Real Geasters, Поэтому тут хочешь не хочешь, а двигаться придется Просто так под малым квадратом не отсидишься вот горячий. Нашел возможность на точке Б забрать свинину, еще и даже автоматом Калашников разжился. Ну и поэтому, естественно, игроки атаки. Как бы должны бы, наверное, бежать, был ли бы на точку Б горячий. Минус Телятина, о, и Медвежатина забирает горячего. Ну, а Санта. Санта-то уже пробежал на точку. Бабах! Минус Медвежатина, но ну, ответка от баранины моментально поступает. Димон и масленок вдвоем. Димон вообще в каналках. У Димона там свой КС. В то время, пока его тиммейты потеют и пытаются захватить точку «Б», Димон бороздит просторы каналки. Ну, а теперь, ни разу не пользуясь шифтом, просто на таран пытается взять точку «Б», что тоже не поможет, естественно. Поэтому Кабанина и Баранина... В общем, молодцы, короче, ребята, молодцы. Ну, не отдали такой раунд, это было бы странно, на самом деле, если его отдали. Хотя, респект Горячему, потому что Горячий, в общем-то, это тот человек, благодаря которому в этом раунде хотя бы какая-то интрига появилась. То есть фактически он ворвался на точку Б, быстренько забрал там одного соперника, позволил э, Санте приблизиться еще немного ближе и уже от нас. Брат, я бы с тобой так и убил. Лежал на пляже и кайф говорил. Базар у них даже слой соль закусил. <свык> <Feels -y> Господи, боже мой. Братишка, спасибо тебе большое от души, основатель Лил Рэп. Прошел. От души, братишка, я бы тоже с тобой бы с радостью, бы, конечно же, э -э отметил бы что-нибудь, как минимум даже банально нашу с тобой встречу Ну, жизнь сегодня не заканчивается, бог даст, может когда-нибудь свидимся с тобой <coughs> Димон и Санта, вдвоем против троих, кстати, я хочу заметить, э с поразительным... Упорством Real Gangsters постоянно какие-то размены находят, да? То есть они не проигрывают в одну калитку, как это было, на удивление с командой. Заправка. Вот заправка часто очень выходили в ситуацию, где было, например, э 5 в 0, да, заканчивались раунды, 4 в 0. А команда Мяса как-то постоянно размены пропускают. Но справедливости ради, Баранина это человек, который настрелял за 6 раундов 15 киллов и ни разу еще не умер. Как бы вот его надо как-то немного останавливать. А вот сугубо из уважения к тебе, Александр, сейчас здесь, хотя еще на Дасте сказал, что Тускан будет 16-0. Хочется тебе верить, что последняя игра будет норм. Сидим, ждем. Ну, я так чисто думаю, потому что уровень игры Real Gangsters и Патриотов, ну, он приблизительно около одинаковый. Господин ведущий, я за вас пивко пью. Фристак, приятного вам пивопоглощения. Приятного вам рыбка закусывания или чем вы там любите, может быть, чем-нибудь любите, в общем, закусывать. Что-нибудь под пивко себе обязательно возьмите. И я за вас тоже рюмашечку пропущу, как будет время. А Димон, кстати, первый фраг сделал в этом раунде за все 7 раундов, которые были сыграны на данном этапе. Димону удалось, наконец-то, первую... Кабину снести кому-то И он даже сразу с последнего места на четвертое переместился Обогнав Масленка Хотя я не знаю вообще э, В связи с чем Масленок занимает пятое место А Димон четвертое Как там это, если по алфавиту Ну, короче говоря, что? Вот в третьем и втором месте, да, например, алфавит уже не применим Короче, я не знаю, как КС там э, ранжирует ребят Но что есть, то есть так вот, да, уровень игры Real Gangsters, наверное, будет приблизительно соответствовать уровню игры а, пенсионеров, потому что, ну, пенсионеры ни одной игры пока на данный момент не выиграли. Real Gangsters, не в обиду будет им сказано, тоже, к сожалению, пока не демонстрирует себя как команда, которая сильная и может побороться, например, с командой Мясо. Какие-то, да, вот такие моментики вырисовываются периодически, хороший хатшот по баранине, но... И еще нужно сделать три минуса. А вот это уже как бы много. И, пожалуйста, минус от медвежатины. 8-0. Первая половина в одну калитку уходит к коллективу мяса. Поранина, Все, вот это вот. Нарезочки. Замечательно. Блин, наш кушать захотелось. Слушай. Вот, и поэтому я думаю, что Из того, исходя из того, что Уровень плюс-минус одинаковый Я думаю, там хоть какое-то равенство у команд будет То есть там не будет односторонние катки Хотя Загадывать не хочу И уж тем более ничего не буду утверждать Но там есть шанс на какое-то противостояние Здесь-то уж да, я согласен В этом матче, понятное дело, кто победит В общем-то, интриги не будет Телятина о, горячий. Давай, смотри. Горячий с кем у нас там? С Димоном. Сейчас у нас здесь, получается, будет вылазка из каналок. Внезапная для игроков обороны. Здесь, кстати, даже есть кто-то вот ускакал. Все, уже никого нету. Можно в тихую выходить и закрывать раунд. Вы понимаете, да, что Димоны горячие? Навряд ли сейчас выйдут и выиграют... Все перестрелки, но справедливость ради перестрелок... А, -а, а, да ты чё? Там уже вся оборона стянулась. Пропал момент, когда надо было выходить, товарищи. Минус горячий, следом минус Димон. 9-0. Вот передержали, что называется, да, передержали. Надо было выйти немного раньше, пока соперники разбежались. Ну и тогда уже как-то там из-за ящиков еще Можно было бы попробовать окопаться и что-то где-то выиграть, какие-то размены хотя бы. Ну хотя бы устроить эти размены. Но... Тайминги. Тайминги. Причем это не вина реальных гангстеров. Просто перестояли слишком долго. Пристак пишет, реальные гангстеры, вы позорите сидже. Ну-ка, соберитесь. А, и как сразу вот они собрались, да? Три трупа уже. Три трупика Но я опять же, я повторюсь Как говорил это в конце карты Dead Dust 2 Также и сейчас скажу Не нужно прям вот, ну Говорить, что типа команда там, Простите меня за грубость говно Ну тут не в команде дело Просто уровень игры, да Ну вот одни такие по фану бегают, бегают И вот такие штуки наигрывают А вот другие более задротами кажутся на их фоне ну, опять же, команда МИД, допустим, сыграет с какими-то профессиональными прям игроками, да, прям вот с, с какими-то там, грубо говоря, гадлайками на фасткапе. Тоже будут выглядеть вполне себе не настолько круто. Масленок, смотри, он, ну, отдал, конечно, медвежатина раунд. Вот это вот тот самый момент, когда я сказал, что Хэппи может сейчас зашквариться. Но вот Хэппи не зашкварился, а вот медвежатина зашкварился. Фи-фи-фи. Всех с Новым Годом и Рождеством! Всем крепкого здоровья пишет Петр! Петр, приветствую вас! Очень рад вас видеть! Миллиард лет уже вас не видел. Как поживаете? Я надеюсь, у вас все хорошо по-прежнему. Потому что с последнего нашего разговора вроде бы вы как бы говорили, что у вас все хорошо. Вот надеюсь, что у вас в худшую сторону ничего не изменилось. Потому что таких людей, как Петр, должно изменяться только в лучшую сторону. Все. Это мотивация, а не оскорбление, господин ведущий Не-не-не, я просто Ну, как бы до этого, да Мой тезка Александр б э, фамилия как-то вот Запамятовал Боровик, вот он заходил и Писал, чтобы не троллили команду И не смеялись над ними И не подстебывали их Вот я просто к вот к тому комментарию говорю, что Подстебывать команды не надо, да, я согласен Ну, не, не идет им игра Ну, что поделать -ка. Не настолько они крутые КСеры, но зато, может быть, они люди хорошие, например, да? Или у них там в жизни больше успехов, чем здесь. На кс поприще, так сказать. Ну, Масленка расстреливают, 3 хп остается. Как хорошо, что ему еще там никакая не залетела хаешка в эту каналку, а то прям там и закончился бы. Все хорошо, С стримы пересматриваю, как выставляешь. А, здорово, здорово, очень рад. Самое главное, что у вас все хорошо. Когда я слышу, что у вас все хорошо, и мне на душе спокойнее становится. 10-1. Здравствуйте, бро. А, Хумайон, наверное, да? Или как? Хумаян, как правильно ваш никнейм читается. Приветствую вас. Приветствую. Потихонечку так вот плавно мы двигаемся, да? Хочу заметить, кстати, что, в общем-то, единственный, кто активно убивает соперников, это Баранина. Ну, Телятина 10 киллов, Свинина-Кабанина-Медвежатина по 8 киллов. Ну, у игроков атаки по 5 и по 3, типа. По 5 и по 3. По пяткам и по 3 немножко. Так, короче, там дробовик, да, вы видели, шел. Шел дробовик. Где он? Куда он только шел? Вот он дробовик. Хумаюн. А, вот, все, понял. Хумаюн, спасибо. Хумаюн, правильно. Все, от души, от души, ребятушки, поправили. Извините, Хумаюн, что неправильно изначально прочитал вас. Но буду знать. Буду знать теперь. Кабанина! Накабанятил. Накабанятил немножко своим обрезом. Ну, короче, типа 11-1. Так никто и не смеется. Просто констатация. Мне, как зрителю, это очень уныло смотреть. Я понимаю, что команда из разных лиг в кавычках, а, но в тот же момент я просто не вижу какого-торвения у самих реальных. Вот в чем дело. Всем хорошего вечера, пойду я дальше пить. Отличного вам банкета, Петр! И пусть голова на утро у вас, как говорится, не болит. Отдыхайте. Пусть у вас все будет хорошо и замечательно. Близким, родным, здоровья и всем приветы. Димон, минус кабанина. Вот так, неожиданно, да, но Real Gangsters начинают центрифраг, дорогие друзья. И Телятина уже вовсю в каналках носится. Только что он тут, правда, забыл. Я загадка, он не в ту сторону немножко идет, как бы. Походил, походил и вернулся. Ну, почему? Посмотрите, вот Радо есть иногда у некоторых рвение к победе. Далеко не у всех, да, я, конечно, с этим соглашусь. Но... Кто-то пытается. Вот, на мой взгляд, Масленок пытается. Санта пытается. И Горячий. Димон. Не в обиду, конечно, Димону. Но у Димона какая-то прям своя игра. Прям откровенно. Он где-то там постоянно вообще какими-то своими делами занимается. Отрешенно от команды. А... К1. Ну, может быть, и хорошо бы. Можно было бы его тоже отнести к рангу, так сказать. Причислить к рангу пытающихся побеждать. Но стрельба у него прям вот под подкачала местами. Ну, правда, хотя местами, где, то помните, хэдшот он все-таки давал. Из этих пяти килов, по-моему, кстати, три был хэдшотами. Могу ошибаться, но тут надо пересматривать. Я все-таки не знаю Ой, там даже пулемет уж появился. <laughs> там уже даже есть пулемет. Призрак. И вам, и Ташкенту, привет. Вот, кстати, К1 как раз, да? Как раз тот самый К1. Ну, вот он просто не перестреливает баранину. В принципе, проблема в том, что просто у ребят... Большая разница в стрельбе. В уровне стрельбы, да? То есть просто не удается перестрелять, да вот и все. Горячий. Остается в соло. Ввиду гибели тиммейта. Хороший хэдшот. Минус кабанина. Ну, вот опять же, здесь... Ну, по-моему, умер, так сказать, честно. Честно и правильно. Потому что, ну, тут, наверное, даже и я бы легко бы отъехал от такого минуса. Потому что, ну, просто на шаг назад отошел и неожиданно свинина появилась. Хотя была информация, что свинина с пулеметом бегал в большом квадрате. И в целом можно было догадаться, что он э, перейдет на мидл. Э, на Но как-то ладно. К1 просто жмет тридцатку. <laughs> надо, не надо, он жмет. <laughs> Все понятно. А, на удивление, эту катку сыграли лучше гангстеры, как ни странно, команда Мид сильнее, чем заправка. Да нет, они сыграли ее не то чтобы лучше, просто то, что они раунд от... взяли, это потому что команда Мид им раунд этот отдала из-за того, что человек пытался зарезать. Медвежатина, если быть точным, пытался зарезать э, Хэппи. Ой, Хэппи, господи. Кого он? Масленка пытался зарезать. 14-1 итоговый счет первой половины. Жесткий, жесткий боевой счет. Ну, во второй половине теперь как минимум мы увидим уже два раунда. Не как в предыдущем матче один. Масленок, брат, со мной бы играл бы. Мы бы развалили бы их, как в 2000-х годах, пишет куратор. Вот так. Я не про раунд, а про размены сам же сказал А, в этом контексте, в этом контексте, да Ну, может быть э, Это как мы уже обсуждали, да, про карту Dead Dust 2, да, что э, Команда Работяги С Лили Лайк like неплохо сыграли на карте Dust 2, может быть просто э, Команде Real Gangsters э, карта Тускан удобнее, так сказать И за счет того, что им удобнее Играть на тускане, Им как-то вот даются размены попроще. Медвежатина, баранина, телятина. Список можно продолжать. Собственно, баранина, да, теперь. О, о о Димон. Просто на ноге не останавливаясь, не получает урона вообще. Еще и делает килл. Зарезали горячего. Ой, здесь, с беретами. Ой, за. Два килла с ножа, дорогие друзья. Комбо Коломба, 15-1. Я думаю, если бы сейчас Если бы команды сейчас играли на ящик пива Игра была бы намного серьезнее Ну, вполне возможно, кстати, да Не, не, не ошибка было бы на самом деле На ящик пива, а то включить всю свою манну Баранина, медвежатина Список опять же продолжается Да, свинина сюда сейчас по ходу дела В этот список попадет <связывая> просто габела, дорогие друзья. Я, простите, просто... Я не знаю, что сказать. Опять же, при всем уважении, если вдруг кому-то из игроков команды Real Gangsters э -э смех над ними вот в этом плане покажется оскорбительным, я заранее извиняюсь, ребят. Но это... Ну, вы сами видите, в общем. Вы сами видите, да? Ребята просто бегут. Один человек, вот свинина в частности, да, просто бежит с ножом. У него заканчиваются патроны в МПшке. Он режет одного, забегает на точку. И в упор сотого соперника режет с ножа, пока тот в него толком-то и не попал. Ну, короче, вы поняли, да? Вы поняли.